Всем привет, дорогие друзья, с вами канал криптошарк. В этом видео у нас на обзорчике проекта Lowe Lays. Это у нас будет очень крутая колоссальная платформа, на которой будет абсолютно все. То есть мы можем и сами здесь создавать. Точно так же мы можем здесь просто покупать и торговать там NFT, создавать игры, мини-игры на блокчейне. И точно так же потом там, короче, сейчас это будет делиться на два этапа, то есть на, на два типа людей. Одни, которые будут создавать а, определенные вещи и будут выставлять их на продажу. Другие, которые с помощью данного токена смогут себе там уменьшить комиссии, а, участвовать в IDO и тому подобное. В общем, здесь будет два варианта, как подзаработать. Это которые именно по проекту, не считая того, что можно просто купить, продать и тому подобное. А, в общем, это у нас, опять же, метавселенная, все, тех же крутых ребят, тех же разработчиков. Допустим, да, может не совсем корректно все у нас здесь привелось, типа две ячейки создатели и, скажем так, поклонник данной темы. Смотрите, если вы просто собираетесь там купить, продать, да, там поддержать что-то как-то, токены, NFT, там, либо еще что-то в играх, в игры там поиграть, то есть как потребитель, грубо говоря. Вы можете с данный токен покупать там NFT, потом а, также одалживать, занимать NFT, что довольно-таки очень интересно. И у вас будут минимальные комиссии. Точно так же можно будет играть в игры, которые, скажем так, люди создали. И получать с них определенный там доход для себя. А, так. То, что приносить свои NFT там, с эфириума на, на кардан, это и так и будет все понятно, все просто здесь. А, для создателей. Что здесь для создателей мы имеем? Можно делать свои NFT, запускать пули свои туда, опять же, NFT. А, так, самое интересное, что для меня, это создать свои собственные мини-игры на блокчейне. То есть мини-игру можете создать сами интегрировать свои NFT в игры, то есть э, будет платформа, которая не надо будет вам там мега знаний, да, все будет там буквально все просто построено, это как-то наподобие сервисов, на которых можно создать свой токен буквально там за 5 минут. Точно так же здесь можно будет загружать свои NFT, создавать здесь игры, э, потом интегрировать свои NFT в игры и тому подобное. По дорожной карте, что у нас по развитию здесь, э, ну, Токен Lace, это так все понятно. А, самое главное для нас это, а, это NFT, опять же, и когда будут запущены игры. Ну, по крайней мере, лично для меня это главное, но я на этом и делаю акцент. А, ладно, этот момент пропускаем, идем далее. А, также, при, скажем, когда вы имеете токены данного проекта, у вас будут скидки на покупку там определенных NFT, доступ к панели IDO и INO, также можно будет играть зарабатывать там и игровые там скажем так монеты там либо какие-то там достижения получать ну в общем определенные будут свои плюшки запуск у нас был сегодня точнее как бы до да, сегодня 23 числа адрес смарт контракта у нас есть обмен у нас PancakeSwap swap сейчас в данный момент есть кой market cup это, как всегда, проект только запустился, и сразу же у него есть CoinMarketCap. Точно так же есть CoinGecko, здесь просто еще информацию не совсем обновили. Но обыкновенное распределение токенов, да, награду вы там можете почитать сами. Также все ссылочки. Перелетаем. CoinMarketCap, цена у нас была в пике 2.31. Это по версии CoinMarketCap. Если я не ошибаюсь, была немножко выше. CoinMarketCap, класс, объем торгов 25 лямов. А проект только запустился. То есть вы сами понимаете, насколько здесь все круто и все серьезно. Конгекка есть, цена немного оттормаживается, не совсем корректно обновляется. Ну, ладно. Пусть да так. Что у нас по Twitter 78 тысяч человек. Проект только запустился. То есть сейчас в ближайшее время у нас, я думаю, здесь за сотку к Новому году уже переплюнет. То есть за месяц будет больше ста тысяч, скажем так, следователей за данным проектом которые будут наблюдать за данным проектом через Твиттер. Точно также у нас 37 тысяч человек у нас в Телеграме. Это очень-очень круто. Если зайти на маркет да, мы можем посмотреть, цена как у нас была в пике, какая. Даже немножко больше. Это сколько у нас было сейчас, Лянем. 2,58. жалею, некорректно совсем бывает, обновляется информация. То есть вы можете зайти на DexTool, посмотреть графики, статистику, как это все работает. И точно так же сможете потом залететь в PancakeSwap, либо прямо здесь это себе купить, обменять данные токены. В общем, как бы так. Получается наш что все работает, все запускается, платформы все отлично работают, цена потихонечку начинает двигаться вверх, небольшая волатильность была. Так что вы еще успеете залететь и приобрести данных токенов, чтобы, как говорится, в будущем немножко их поддержать, подзаработать, либо использовать данную экосистему. Ну а на этом у нас все, так что, ребята, давайте ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. На этом у меня все, так что всем удачи, всем профита, всем пока.